Да -да, встречный левая на левую. левый, левый подлез. Да, встретил. Попробуй, давай посмотрим. Не попал. Не попал, почему? Смотри, плечо задрано. Знаешь, падай плечом туда. Давай еще раз. Просто вперед немножко. Вперед. Левой ногой сделал. Давай еще раз. Двигайся. Двигайся та та та та та та Вот, не возвращайся, все. И вот отсюда удар ударь этот боковой. Вот, так вот. вот попробуй. Так, танго, переворот плечами. Давай. Ну, так, сразу вот. То есть вот тут, посмотри, на первом, на этом левом ты уже упал. То есть ты должен упасть, имеется в виду. Давай, ты мне левый, левый я, я в тебя делаю, да. Это даже не столько не ты мне бьешь, а я, а я атакую тебя, как бы уже с уклоном под руку. Давай. То есть мы убираем вот стреляю, даже вот эту вот атаку выдох там. Та-тан, мы ее потом сделаем. Сейчас ты мне сразу, смотри, делаешь, я точнее делаю. Тан, Тан-тан вот здесь. Чего? Попробуй, Тим тан, сразу Сразу ударит, как грибы гриб. Во-во-во-во-во-во. во. Как тебе? Нормально. Да, прям, прям упади туда. Да. Да, вот прям не вставай. Эх, грибани прям. Тя -тя, ну Попробуй так, гри как грибок. Да, не вставай ногами. Во-во-во. А уже потом можешь подтолкнуться. Ну начни сначала бить. Свободно. Прям упади плечами прям. Вот так. так. Прям вот, вот наклонись, как бы, упади плечами. Попробуй. Попробуй сбросить. Во! У тебя удобно было? И что дальше? А? По Хочется левый сбоку, да? Или, Или по печени? Пошел еще раз. дан дан сразу. Пробил. Бросил плечи вниз. Ну, ну ну ну ты рано рукой пошел. Смотри, вот ты в меня прыгаешь, ты в меня прыгаешь, как будто ты в меня бьешь. То есть ты начинаешь движение, как будто ты в меня в голову летишь. А я на начинаю падать. И вот тут рукой махнуть. Вот, вот здесь сбросить надо, чтобы твои плечи расслабились. Тогда ты сможешь махнуть. Вот как грибок плавании сделать. Попробуем. Не вставая, да. То есть мы... Время. То есть мы убираем вот этот момент вставания. Можно его вставать. Но я попробую сейчас побыстрее сделать. Просто да. вот такой. На, на истерике немножко. Все, ребят, снимаем перчатки, бинты, заключили часть, пожалуйста. Да. Да. Да. Да. Вот В меня глаза смотри прям, как будто в меня, как будто Нех туда. Такой. А вот знаешь, как можно? Можно немножко тормознуть. Смотри, какое движение сделать такое. Вот, смотри. Та -тан. Вот, танк, первое движение. Оп. И останови, и ударь вниз. Попробуй. Во! Молодец. Вот сейчас классно получилось. Да? Локоток. Оп. Вот ты упал. И пошел как бы грибы... Во. Вот это хочу. Uh -huh. вот, вот реально вот так получается. То есть вот твое. Так там туда. Даже ты не достаешь. То есть ты сокращаешь дистанцию двумя действиями движениями. Ты как бы тормознул такой. Как много атака было. Пошли, как, как бы. Yeah, yeah. Финт получился. Может мы сделали с тобой так. Подобное. Время пошло. Во-во-во-во-во. Все, все, и сразу. Давай, давай. Оп. Не. Прям дерни меня, я поверить должен. Ту, вот туда привожу. Да, да. Вот, вот не вставай. Та-там! перевернись. Упади плечами прям вот, наклониться надо. Потому что я испугался, я тебя ударю сейчас. Поехал. Во, вот это хочу. Все, хорошо? А здесь уже обнурнул. Ну, бух. Ну вот момент такой маленький момент, что если базовое движение проходит там, так вызов здесь уклон с уклоном удар. То есть раз, два, с уклоном встаем и бьем. Безусловно, такой ребят. Мы сейчас немножко убрали, так бы не то что покоря везде, но как вариант. Как вариант, то и что сделали? Так, да, здесь удар с уклоном сделал, вот я фактически параллельно пол бросил. И не поднимаюсь. А отсюда же. Как бы рукой бью, как замах. Как бы сам удар вытаскивает меня. И здесь самое интересное то, что а, в этом моменте вот, противник не видит начала удара. То есть я под рукой нахожусь. И момент начала удара не видит. То есть меня вытаскивает. Вот это как бы удар сверху вниз, через ухо, прям вот как в плавание вы грибок делаете, вот локоточком махнуть. Но для этого очень надо, конечно, тут -то расслабиться. То есть ты да, и махнул рукой. И ты за ударом пошел. Сброси себя на полстопу. Ну, а двойка даже получается. такая. Главное, человек не видит противник начала удара. Ну как вариант, один из вариантов. Где-то прокатит. Правильно? К тому же, даже если человек сделал встречное движение, вы все равно можете пробить именно вот в этот треугольник, чтобы через руку. А так как рука, вы убрали движение вставательно, уже пошел удар. Грибковый это, да рука даже если она уже возвращается она все равно не успела встать в, в режим э, защиты она не успела напрячь. напрячься через нее она расслаблена вы пробьете через нее как-то так пользуйтесь Норм.